1931 число Запись делается для того, чтобы Было понимание, что категорически делать нельзя Заказчиком Было Накрыто крышкой бензиновой электростанции Водяного охлаждения Вот такой вот штукой Цель, наверное, была, чтобы он Меньше удел, Либо не привлекал внимания, но итог следующий Станция внутри зажарилась. Визуально видно на щетках пластмасса. Здесь тоже, ну, чтобы было понимание. Вот это было вот так вот раньше. Здесь какая температура внутри была.